Милая, попробуй. М -м -м. Угу. Это самая дорогая устрица в мире. Ее стоимость от 1000 долларов. А можно деньгами? Что? Ну, я тебе устрица, а ты мне 1000 долларов. Ты выйдешь за меня? Нет! А, или да, или нет. Я не могу просто пока поделиться, но вообще ты же мне будешь изменять, поэтому... Карина, на... мы кино снимаем! Просто скажи да! Да! Ситуацию, ты меня я похудела. Подруга, за это надо выпить. Я поправилась. За это надо бухнуть. Мы с парнем поругались. Наглотаемся? Мы Мы парнем. Бухнем. Я бросила пить. Надо обмыть. Тебе не кажется, что это попахивает алкоголизмом? Нет, ты что, какой алкоголизм? Да это точно что это я. Не, ну все, задержка. Господи, Зина, как задержка так? Ты придурок, задержка рейса. А, Господи, фу, слава богу. Карина, что ты делаешь? Блин, да курить бросила, а привычка осталась. Карина, что ты делаешь? Блин, да я пить бросила, привычка осталась. Карина, что ты делаешь? Ты же его бросила. Блин, бросила, а привычка осталась. Обычное утро сильной и независимой женщины. Проснулась, выпила кофе, умылась, накрасилась, оделась. Да почему я не могу найти нормального мужика себе? Вытерла слезы и пошла на работу. Знаете, как он называет девушек? Опа. Раньше я девушек называл кисками, но потом понял, что вы все прекрасные милые создания. Киски! Киски, блядь! Киска. Послушай, то, что между нами вчера было Это ничего не значит, понимаешь? Это просто страсть У меня есть любимый, и зовут его фитнес Понимаешь? Фитнес А то, что между нами было, это просто минутная слабость Ты мной воспользовался Калин, здесь все мои деньги? Че ты орешь? деньги? Где мои деньги? Здесь были деньги Куда ты делать деньги? Что ты... Ты, зачем ты вообще купила эту какашку? Это не какашка, это облачко, Карен, выше! Да. Отпустишь мой шарик, прибью тебя, понял? Красивая, сука! Нет, ты посмотри на нее! Бедоны повыкатывала! Как тебе не стыдно! Тебя им еще детей кормить! Ой, шалоподра, а. Профурсетка, Красивая, сука! Вы снова на моем канале, Леняка с мокрым Карином. да ты можешь не хуйнуть эту сумку, ай? Ты посмотри на него, обещал увезти за 4 моря, за 4 солнца. Сына, а что я сделал? Че Купил билеты в Крым, блин. Что тут такого-то? Ничего. Я, я не поняла. Ты на один день едешь, зачем тебе столько вещей? А это что, не бизнес, что ли, а? Я женщина, которая достойна сидеть своей вип-жопой на вип-месте. Зин, так вот, ну, у тебя вип-жопа. Да рот закройся. Зин. Зин, нам нельзя сюда, тут бизнес-зал. Можно. Нужно быть просто поумнее и понаглее. Пошли, Ванч. Пошли. Ну вот те, лухари. Да, пожалуйста. Это что? Ты мне сказал, что мне от тебя нужны только деньги На, жри свои деньги, подавись Я такого не говорил Говори. Слушай, Зина, у что, фамилия Пугачева? Ты что, тупой? Ты что, не знаешь, какая у меня фамилия? Просто говоришь везде Пугачева, Тебя везде пускают а -а -а -а. Ты понял? И что, для этого нужно? Пять миллионов К лесу Ко мне перед... Придурок, да хватит мою из качать. И пусть прикидем на кощей ухаживает. Так он же старый. Зато богатый, мы с ним в тридесяток королевства летим. Только он попросил свои интимные фотки скинуть. А по башке ему ведром не скинуть? Ой, кстати, не хочет со мной полететь? Он просил страшную подружку взять для лещего. Это а, а что-то... Ты... Блядь, а ты уверена, что это штука для увеличения губ? Да, да, я же читала. Ну ладно, и как надо сидеть? Ну, тебя часа три. Сколько? Ну, Результат 100%. Сейчас покажу Я, конечно, не модель, но фоточки имеются. А очень крестепримные люди. Привет! Карусейка! Карина, ты не боишься? Нет! Что за машина? Погнал <связать> <связать> Нака Лайк, подписка. Спасибо, вы лучшие. Этот город охраняет чудо-женщина. <связать>